Такие вот второе сейчас мое видео, как я обещал вам. Так, Сейчас, первое, второй час первое видео. Я, честно говоря, пока мы мозгли, я не то, что хотел хотела по совершенновые руды, и что-то не собирал руду. Кажется, их не собирать не буду, Говори. что вообще-таки кто можно добыть, господи Иисусе. А это, это, это, это что? Нельзя? А, да, ну мало-мало блоков, нам совершенно представить. Все, один блок пойдет так а ну-ка уходите ну-ка смотрите я уй не могу уй сломать даже. Так уй Не, уй не хочет? А я уй уй уй уй на уй даже ничего под себя поставить, буду ставить под себе так Так, не, на сколько. Кажется, мне кажется, что это так буду всю жизнь. Просто будем сеяр и все. Суть игры. Я выдирать под собой, чтобы. Короче, я хотел честно говоря под собой здесь сейчас уже какую-то хотень, но походу я не сделаю. Хотень я хочу просто путина в поисках чего-то неизвестно, я не был до конца края мира, мы не дошли с вами, если... я честно, наверное, поставил перед собой такую, скажем так, что ли команду. не знаю, поползем к нашему Биончику ледяному. Так, не разбился. Не разбился, хорошо. Не знаю, может быть, сейчас добыть дерево, просто тебе уже стычок, какой-нибудь простенький себе, да, какую то там, бронечил. Так, идем, идем, идем, идем, идем, и так. Примерно. Есть уже радиальное ребенка. Все, мы нашли. Так, если он здесь нас будет, надо будет пожрать миров, по мам. Не разбейся. Мне кажется, я ни слова не разбейся. Не забился, теперь я не смогу сюда выбраться. Вообще можно поставить? Пнем Твои колочки сюда? Нет, это не заставишь. Вот так все. О, Пожиратель, уходи. Я не хочу, что ты меня кушал. Уходите, я буду шатать. Я тебя буду шатать, ушл. Надо прыгать. Ах, не туда прыгать. надо шатать. Надо шатать. Так, что надо и шатай его шатай шатай вот я верю что мы шатаем ух ты сейчас мы сразу двоих ты давай давай сразу двоих штать сразу четырех. давайте все все сразу на мне одного я во всех поджатаю я со всех шатай давайте четыре вас давайте все вместе на мне давайте и уже скоро всех вас победить у него мне кажется где больше и больше мне не скучно ну, ладно, мне как сложно, я как-то слишком сложный, честно скажу. В сравнении с тем, что я играл, да вот где я играл, то там было реально легче. Там реально было много снудочков, е ⁇ какой-то рук не доверял. В общем, здесь у вот, хата, все, здесь я хочу сказать, что я сделаю свой хату, все. здесь моя вот, хата, все. Хата. Хата с края. на почве ты как ты хочешь везде влечка встать встать все, моя хата будет вот именно вот здесь вот так да, оно ну, мне как не привычно все сидел сейчас в хату забахусь себе верстак и все здесь жить больше мне кажется, на первое время это тебе круто. все вот моя первая квартира так, а если вот сюда и Опа! Предвери крывать. Оп-оп-оп. А. Выпустите. Подкрутить. Оу, Вот оно-то как! Спасибо! Так, мы разберем точку сюда пьем. Так, пошли. Закрыть определенную дверь всяких случай. Что ты меня с даже пацану, давай сражайся со мной, давай. Что ты моего друга трогаешь? Давай, помахаемся, махач. Махач, друзья. Давай мы помахаемся, давай, махач. Сейчас махач происходит. Он на нас стрелка за зомбаки идти. Давай, давай. Давай, махач. Здесь, чувак, помогай, давай, махай. Все, он верный. Так, мы выиграли в махаче. А, так, сейчас чуть-чуть нарубаем деревяшки. Так, и дерево должно прийти ко мне с неба. Йоу, все, 20, 30, 40, когда дерево. На пять давайте, намехаемся давай, пошел, ну, друг, это мой друг, слышишь, что он друга потише. Забрать тихо пореж, давай, ушел, ушел, ушел. Итак, извините, что я отвлекся, мне просто друг позвонил. Так, что сегодня не так? Сейчас нам все запихать, тут, тут, тут, тут, тут, тут, Все, не нужно, что мне нужно, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тоже тут, тут, тут, так, все, все, все, все, все, классно. Все, забахали. Так, теперь надо сейчас побыстренько вам. Как... Честно говоря, был махач только что. Так, махач опять другая пидонин. Мне кажется, эта серия мне как-то вышла больше с махачем. Так, махач. Мне будут, ходу серии выходить, 10 минут это типа дневной махач. Это просто дневные походки и ночные. Мне кажется, ну, чувака организует ко мне в хату. Ну как? Чел, давай так. Ты сейчас упадешь с нами со мной в гости, а. Хелп! Хелп, хелп, что такое? Я не знаю. С крафтинг. крафтинг. Что? Я могу сказать тебе какую-то козяпку. Йоу-йоу, йоу, йоу! Что он нет, не знаю, конечно, вс. Какую-то козяпку себе скрафтим. Ну, потыкать, ну, мне кажется, темно просто слишком. вот здесь пихем чуть-чуть. Ты ещ можно вот это косичку пробегать. Давайте где потыкаем косичка. Так, 6 минут. Маленько. чисто по 10 минут у нас выходит одна серия. Получается, что 10 минут это получается день и ночь. В общем, если это снимать один день, это две серии. это будет, вот, как считаться одна часть, только буду длить один день, типа на две серии. И так просто будет удобней просто Не привык долго снимать и причем без передышки. Все, здесь напихаем чуть-чуть в кивочка, мне кажется, потому что здесь это... Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Вот так все пихнули. Здесь чуть-чуть факелочка. Вот тут пихнем футелочку. И еще вот здесь, на всякий случай. Я это все делаю, родил чувачка, чтобы не убивали убладил их. Ой, чувак! Там вылез! Йоу, нега череп! Вообще, можно придумыть? Чувак! Я тебя сейчас забеду смертельным факелом. Че, у тебя пять житок? Опять махач. Мне кажется, мне это махач не до конца. Ой, махач забыл на какую кнопку мне скриншот делать. Махать называется. Тихо-тихо. Ую, мне по такой, что то дамажил. Так, стойте, пожалуйста, подождите. Так, я вернулся, честно говоря, я тут чуть-чуть посмотрел. Что... Я не помню, на какую кнопку мне скриншот и все смотрим, по-моему, F2. Ф... Нет, в ничего не у нас опять махач там ты надоел. Ушел. Сказал, ушел. Ну все же, наверное, я в YouTube выйду. Выйдет так махать, как мы махались. Пошел, ид ⁇ т. Сказал, ушел. А то сейчас откостеляю до смерти. Сказал, ушел. Это спокойно беру педониу. Вот так вообще, пока как на меня. Все, мети заработали. Не заргубря, но самое главное, не так. Мне кажется, надо эту штуку надо убрать. Эдит. Я могу не здесь название. Вот так, напишем... сейчас напишем, напишем, напишем, напишем, Эм. Лет Ми Ладно, как-то клавиши была клавиат, но сейчас нужно. Цела книжка вот сняла. Надо дробин называется. Савай, вс. О, видите? Ты я написал. Короляку, королеву. Мне кажется, как-то слишком не говнисто играю в эту игру. Я просто для сравнения сниму это видео, я просто я для сравнения видос с тем, как я прокачался уже в мобильной версии, и просто для сравнения посмотрите, как я буду. Я, я здесь играю, в играю на телефоне. а да, ты можешь отой отойти от меня. то от... Шоу. Ну ладно. Вообще, этот человек не нравится. Вообще какой-то злой. Белка, у-нига! Выголь, выголь, выголь, выголь! Выголь, выголь, выголь, выголь! за муж пронят на нас прыгай братишка тебя ловлю мне кажется что только что мой mpc убил убилку э, махач опять же таки махач ну, мне кажется что серия будет чисто с Махачем. надо все же прокачивается мне кажется какой-то говни с этим так плюс я задам так крафтинах